Финал мой, видите, будет лучше играть. Это Это чел блядь. граната! Ага. Ок. Давай. А, Авик, к... к... а, Быка убил. Оплаш Быка. Есть Фаракет. На БК На БК да? Фаракет еще. Мы выиграли, решали. Я сейчас залез. Пока я залез. залез. Пока я залез. Пока я залез. Пока я я наверху Пока я залез. раз я Все, охе, ахила, ареса. Ну, шо, ну а ты, сука, попадаешь? Нычки а, что, ну как Ну что, Ну а, как Беть его. Меня подстрели, нужен разлет Хорош. Тихо. Здравствуй. Хорош. Хорош, вайтерс. Это лутай. Сейчас тупика обойдут. Тернанты. Да не обойду. Хорош, бараш. Броня нужна. Дай себе броди постили. А, они тут сидят. Еще там медики. Нет, поживи, поживи, поживи немножко. Ну, хорошо, все, оставьте. Сразу же, это один буддист, он там инший рай. На мосту есть, на мосту есть. Где, где, где? Лучше. А, да. мы хорошо. Блять, ну так медали въебало и чё? Молодец! Мы уничтожили отряд, врага. Да, этим, конечно же, Дерево, дерево, дерево. Блять, коротко, коротко, перемка, перемка. На перемке. Там трое. Okay. Окей. Еще, еще, еще, еще там же. Спапапа у вас. Это, а, это она. Противника Миссия выполнена. Установите бомбу. Выходи, выходи. Разбиваем на них. Окей. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Получилось да, да, да, да, да, ты чё, дед, ебать? Как ты куда порез? Сержу. Он спина. Он спина, скорее всего.